Йо, друзья! Добро пожаловать в новое видео по КРМП на сервере Родина РП Центральный Округ. В этом видео я сделаю обзор на недавнее обновление, ну, относительно недавние. Немного я поздновато делаю, но лучше так. А пока что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Прежде хочу сказать, что я постараюсь сделать по 2, а может и 3 видео в неделю. Ну 2 это точно минимум. Надеюсь, это пойдет каналу на пользу. А теперь к теме видео. Не нанял обновление, это было ближе к день рождению сервера. Оно уже, к сожалению, прошло. Да, серверу исполнилось 3 года. И владелец, человек, который имеет имущество на 180-90 миллионов, катается на эвакуаторе. Нормально. Суть не в этом. Суть в том, что изменили интерфейс, точнее инвентарь. По факту интерфейс инвентаря. Э, здесь добавился донат, который здесь в принципе был. Потом добавился новый пункт. Конкретно по что было по новым пунктом добавился пункт багажник бизнес, семья и машины. Меню настройки донат это было, помощь репорт это было и в том инвентаре. Но самое дурацкое, что здесь есть, это иконки. Тут хрен поми что есть, что. Но найти информация и ящик легендарный, типа, кстати, ящик пантура раз в два часа, я вас понял. То есть биткоин это теперь вот, стоять. Доллары, короче, типа, это непонятно. Это что такое? Это непонятная информация. О, гитара. Что вот это вот за значок? Наушники. А вот я сижу, не понимаю, что это ушки? Неужели сложно сделать вот это вот нормальный... Это что у нас такое? Канистра. Вот реально Это это вот э, конкретно реально косяк то, что значки не переделали, это реально напрягает. А в основном в целом, в принципе, обычное все как есть, в принципе ничего не изменилось, все по стандарту, короче. Поэтому ну такое. Что касаемо АЗС. АЗС у нас также изменились, и изменились они в плане внешнем. Но, хочу заметить одно главное изменение. Теперь не будет вот такого. Да, сейчас, по идее, по старому обновлению, до того, как это было бы, я бы сейчас нафиг взорвался. Это реально изрядно бесило. Особенно, когда ты сидишь, никого не трогаешь, пытаешься тупо заправить, чтобы потом побыстрее уехать. И надо какому-то мальчику, который еще не выучил уроки, заехать в заправку. И причем, знаете, как типа на пафосе, она тоже чуть-чуть, ну, баз, и не умеет, как, типа, управлять машиной. И взрывает в итоге вас, и... Игроков рядом и себя, короче Собственно, теперь этого не будет Изменили интерфейс, но, к сожалению, алгоритм заправки не изменили Для Теслы не добавили зарядку Потому что Тесла у нас бесконечно ездит Там бензин по... не жжёт вообще Это не РПшно, в принципе Хотя сервер РП-сервер Само здание Само здание также изменилось Как ни странно, да Собственно, вроде изменилось, да, все красиво Чики-дрики Заходим внутрь А нифига, внутри все старое То есть интерфейс нас не поменяли Надеюсь, это в следующем обновлении поменяют А потому что это обидно Сейчас мы попадем в люкс автосалон и я там кину предъявы, что касается автосалона, потому что там тоже есть свои косяки, как скажем так, неправильности. Включение у автосалона. Мы добрались до автосалона. Что касаемо здания, здание неплохое, но есть нюансы. Видите вот эти вот стекла? Вот это, это можно было бы сделать нормально. Давай сюда прозрачное стекло и там поставить пару моделек машин. Нормально, чтобы это было как-то реально смотреть, как автосалон. Здесь добавить какие-то более люксовые такие надписи, там, например, люкс или что-то такое, но не значок Альфа Ромео. Ибо Альфа Ромео и Люкс это ну немножко не... странная ассоциация у меня, в принципе. Или же, например, знаете, вот значок Майбаха, да. Люкс, короче, лухари там Rolls-Royce. Я понял бы, там Базар 0, люкс, автосалон, сразу было понятно, но Альфа Ромео и такое, и типа люкс, ну, есть такое немножко странное. Здание, само по себе, вот эта вот текстура, как будто. Ой, очком стать хорошо но ну ладно, попробуем как будто, знаете, тюрьма, то есть есть вот такое типа полосатое вот фуфло, короче, это некрасиво, как у меня это убого немножко выглядит. Это еще не все. Вокруг здания нет никаких либо декоративных э, зданий, деревьев что ли там статуи. Этого всего тупо нет. Сейчас мы доберемся к автосалону бомж класса и там ситуация еще пострашнее. Вот и этот самый автосалон эконом класса, то бишь бомж класс, короче. Э, задняя парковка, но в принципе нужно. Здесь э, сама текстура здания, ну, знаете, хотя в принципе, знаете, если это учитывая того, что это бомж класс, то в принципе все нормально. Э, если мы сейчас э, побежимся вокруг здания, то там будет впереди то, что просто, на самом деле, ужасно. Страшно смотреть даже на это. То есть вот смотрите вот на этот вот значок. Чего вот это вот такое? Э, кривое сооружение, а? Это значок это просто тихий ужас, который может быть. Это непростительно, блин, кому за знаком Мерсеса такое делать? Смотрите. Ребята, беспроводной банкомат. Нормально. Подходите, пользуйтесь. Могли бы сделать по-другому, например. Люкс автосалон, знаете, как Авилон, например, могли бы сделать как в реальной жизни в Москве, там есть, короче, автосалон такой, ну, типа, или в Питере, где там -то точно есть. Отличный лично по мне, это одно из худших зданий автосалона, которое, может быть, из всех трех, это самое дурацкое, вот, на самом деле, реально. Могли бы взять куда лучше. Сейчас мы, ребята, попадем уже в средний класс, и там будет ситуация реально куда повеселее. Знаете, ребята, пока я бегу до скутера, да, владелец э, и, имущества на вот 90 миллионов, катаюсь на скутере за 0 рублей. Здесь вот такие вот дауны, э, которые вот делают вот такую вот хрень. Флут. Я вот не понимаю, зачем это вот делать. Вот скучно тебе, не сделать ты уроки. Ну блин, ну не мешай ты людям играть. Зачем это делать, ну камон. Реально, такие игроки просто не бесят. Хочется просто взять их забанить нафиг. Но, к сожалению, я не админ, поэтому нет такого права. Так, до автосалона остаются буквально считанные метры... Здание уже виднеется, и оно однозначно лучше, чем здание, которое было на эконом-классе. Тут хотя бы нету кривого знака Мерседеса, а ровный знак Фольксвагена. Но опять та же история с окнами. Здание еще какое-то такое слегка некачественное, но цвет странный. Но, ребята... Можно было реально сделать лучший камон, типа, какой-то Вверху там, вот типа, вот на крыше взять какую-то фигню Красивую, а так стоит какая-то фигня, короче ну, типа, на самом деле, мне не очень нравится этот Астасалон, они все какие-то немножко странные Но если мы посмотрим внутрь, то они там Более-менее нормальные Кстати, может, даже сейчас что-то поймаем Но это навряд ли, потому что мы ничего не поймаем Максимум, что мы поймаем, это Форд Фокус, газель этот, который стоит Ну, ребят, на этом, пожалуй Так, нарко, нарка нарка На этом видео подошло к концу, надеюсь, вам было интересно и вы оцените ролик лайком и подпиской на канал. С вами был Вейдер, всем высокого FPS и до новых встреч.